Доброго времени суток. Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем канале. И это четвертый дополнительный урок к мини-тренингу автоматизация Skype. Доп уроки записываются на основе анализа отчетов, которые делают участники этого тренинга. Данный урок посвящен ответам на вопросы, которые возникли на заключительном третьем занятии тренинга, на котором мы рассматривали программы автоматического массового добавления контактов и возможности рассылки массовой по skype контактам мы говорили о программе Sendex. как я уже сказал третье занятие является заключительным но не последним занятием в этом тренинге я записал два бонусных урока на первом бонусном занятии мы подведем итоги тренинга, я раздам подарки лучшим ученикам и дам несколько рекомендаций, как же вы наиболее эффективно можете зарабатывать деньги в интернете. А второй бонусный урок это по большому счету получается как бы отдельный тренинг, он посвящен непосредственно заработку денег, то есть продвижение партнерских программ, сбору рефералов с использованием Skype. Там будут рассмотрены не только технические моменты, но и будут даны рекомендации о том, как правильно выбрать товар. Как правильно подобрать целевую аудиторию? То есть, по большому счету, это такой мини-тренинг по партнерским продажам и по сбору рефералов с использованием тех знаний, которые я вам дал в этом мини-тренинге. Автоматизация Skype. Как я уже говорил, я сам прохожу этот тренинг. К сожалению, я в связи с объективными обстоятельствами не смог активно заниматься своим развивающимся скайпом. А, нарушал конечно график дополнения контактов но все равно посмотрите 277 живых контактов сейчас у меня в скайпе Я собрал людей с которыми я учусь у сергея грань Итак, какие же вопросы наиболее часто задавались по третьему по третьему уроку этого мини тренинга Значит, наибольшее количество вопросов было связано с тем, что программа Сэндекс, которую я дал и выложил в дополнительных материалах, не работает. Значит, друзья, программа абсолютно рабочая, абсолютно проверенная на работоспособность и на наличие отсутствия вирусов. Значит, в чем трудности были у тех, кто писал, даже можно сказать, возмущенные какие-то отзывы? Трудность заключается в следующем, что SendEx это вообще-то платная программа. Я вам дал сломанную бесплатную версию этой программы. Дело в том, что вот эти ломанные версии, они в своем коде имеют такие строки, которые большинство антивирусов воспринимают как вредоносное программное обеспечение. То есть программы с измененным кодом. По мнению антивируса, это и есть вирус. Вот только по этой причине мне не удалось Сэндекс загрузить даже на Яндекс Диск. То есть Яндекс Диск проверяется программой Доктор Вебер, и он ругается и не давал возможность <coughs> загрузить нормально Сэндекс на Яндекс Диск. Только поэтому я выложил его на облако. Поэтому, друзья, прежде чем качать эту программу себе на компьютер, вы либо отключите свой антивирус либо пользуйтесь каким-то проверенным, надежным антивирусом. Вот я пользуюсь программой антивирусной защиты лаборатории Касперского и очень доволен. Если хотите, можете для большей уверенности добавить этот сендекс в исключение. Почему? Потому что ваш антивирус либо заблокирует этот файл, либо просто сразу же его удалит, сочтет его за вирусом. Естественно, тогда у вас ничего работать не будет. Кто не знает, я сейчас покажу, как в Касперском добавить... Добавить в исключение. Вот на главной страничке нажмите настройки, войдите в раздел дополнительно и есть раздел угрозы и исключения. Указать доверенные программы. Вот запущенные доверенные программы. Одна из них программа, которую Касперский постоянно убивает, это программа э, спамера по социальной сети ВК вот если бы я ее не добавил э, в исключение то она у меня прекрасна эта программа постоянно бы моим любимым касперским удалялась. вам нужно сделать что-то подобное и с индексом либо на время использования этого индекса по-простому вы можете отключить свой антивирус Значит, нажимаете на добавить нажимаете на обзор и ищите файл с вашей программы я вам рекомендовал сохранить эту папочку на в корневом каталоге любого вашего диска я вот сохранил на диск c выбрал запускаемый файл а запускаемый файл называется именно сэндекс 239 нажимаю добавить в исключение и все вот теперь я подстраховался но для тех кто не знает как настроить свой антивирус особенно если у вас какая то бесплатная версия антивирусной защиты то на момент использования сэндекса я вам просто напросто предлагаю удалить свой антивирус или отключить его временно далее папки с сэндексом как мне тут написали есть две программы значит друзья здесь одна программа Это программа сэндекс просто вот это оригинальный файл а вот это вот и есть ломаный файл который вам нужно запускать поэтому запускаем именно файл сэндекс 239 для него можете создать ярлык и выложить на рабочий стол Ну. Сразу хочу сказать, что те, кто работает с Windows 8, вам все-таки лучше запускать эту программу, опять же, от имени администратора, потому что, опять же, это системная программа. Я не пользуюсь восьмеркой, у меня все просто. У меня стоит семерка, я выполняю двукратный щелчок, щелчок на этом значке. И так как я этот SendX уже запускал с этим скайпом, с Еленой Орловой, да? Я уже давал разрешение, то есть я уже нажимал на кнопочку "дать доступ". При первом запуске, если вы не нажмете в своем скайпе "дать доступ", программа Сендекс у вас просто не запустится. Это тоже одна из ошибок, которые тут писали, что не работает Сендекс. Вот, смотрите, версия, которой я сейчас не пользуюсь, я использую более новый вариант Сендекса, но тот вариант который я вам дал вот крекнутый, видите он все равно прекрасно работает можно добавлять группы работать с группами и естественно делать рассылку опять же читал сообщения кто то там писал что не доходит сообщения которые сделаны через индекс и так далее значит друзья чтобы сообщения доходили во первых у вас должен быть хороший интернет широкоскоростной у вас контактов, по которым вы рассылаете, не должно превышать за одну рассылку 1800. Это, пожалуйста, помните. И, естественно, длина вашего сообщения должна быть порядка 500 символов. Вот все, о чем я вам говорил в третьем уроке, все это нужно четко выдерживаться. Тогда все прекрасно работает. Именно вот этим сэндексом со своего рабочего компьютера я сейчас на сервере а вот со своего рабочего компьютера я постоянно рассылаю приглашение на вебинары постоянно то есть я на компьютере на своем рабочем пользуюсь именно вот этой крекнутой версии потому что новая версия она мне привязываем к одному компьютеру и я не могу ее таскать туда сюда и все прекрасно работает но для неверующих давайте вот по ютубу сделаем рассылку приятных выходных ну и сделаем мордочку. Рассылаю по одной группе, по группе YouTube. 28 всего лишь человек. Вот скорость у меня сейчас нормальная, работает один скайп. Нажимаю отправить. Вот, все полетело. Отправлено 2028 сообщений. Давайте посмотрим. Вот обратите внимание, кстати, в группе YouTube у меня оказались серые контакты, еще не подтвержденные. Так, конечно, делать нельзя. Это вообще может закончиться очень грустно. Но посмотрите. Вот, пожалуйста, приятных выходных! И у меня сейчас работает клоун фиш стоит переводчик, и он даже вам его перевел на английский вот смотрите вот такая вещь то есть я сегодня посылал приглашение ютуберам и еще им сейчас послал вот такое сообщение то есть программа прекрасно работает все нормально все отлично значит если по каким то причинам вы не хотите пользоваться с индексом вы можете использовать программу Clonefish. Я об этой программе рассказывал точки, только с точки зрения программы переводчика. То есть меня интересовало именно, чтобы мои сообщения переводились на английский язык. Вот. Все, что мне нужно было от этой программы. Как настроить переводчик, я говорил. Но эта программа может еще и рассылать сообщения, причем делает она это очень качественно, то есть, ну, покруче, чем Сендекс, поверьте мне. Для того, чтобы переключить эту программу в русский интерфейс, вам можно сделать следующее: выбрать параметры, выбрать язык интерфейса и либо найти здесь русский, либо можете просто поставить авто-детек, как у меня, чтобы программа сама определила нужный интерфейс. Вот у меня Автоматически включился русский. А, возможно, с таким интерфейсом вам многое будет понятно в этой программе. Все, что вам нужно сделать, это выбрать рассылка массовых сообщений. Вот, опять же, можете выбрать кому рассылать. Вот, давайте вот всем граневцам отправим сообщение. Хотя здесь тоже будут серые контакты. Давайте вот вышлем по живым контактам. Опять же, напишем приятных выходных и опять улыбающуюся мордочку приятных выходных. В своих сообщениях вы также можете использовать управляющие символы, чтобы вставлялись фамилия либо имя человека из Skype контакта. Но это, конечно, когда идет персонализированная отправка, читается значительно лучше. Ну давайте так и сделаем. Управляющий символ контакт будет считываться контакты из Skype и будет выдаваться сообщение приятных выходных. Нажимаем ⁇ Отправить ⁇ И вот пошел процесс отправки сообщений. Еще раз повторюсь, опять же, со слов Михаила Стоева, программа CloneFish изумительно отправляет сообщение Поэтому, если вы уже вырастили какие-то скайпы и хотите заниматься только рассылками, то, возможно, для вас CloneFish это будет лучший вариант. Давайте выберем живые. И посмотрим, видите, Елена Гриб приятных выходных, видите, приятных выходных, приятных выходных, вот такая вот, вот такая вот рассылочка, видите, то все прекрасно работает, опять же никакого умения тут особо не требуется, главное внимательно посмотреть уроки и разобраться с своим программным обеспечением, знать нюансы своей операционной системы, больше всего их у восьмерки, потому что она считает, что она значительно умнее чем человек который сидит за компьютером и конечно разобраться со своим антивирусом еще раз повторюсь если уж использовать какой то антивирус то какой то хороший качественный который бы реально защищал либо просто напросто его отключайте на время использования вот таких программ которые вы не покупаете а получаете ломанные, крекнутые версии на все эти программы у антивирусов кое состояние фас Большое спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Если вас заинтересовал тренинг по автоматизации Skype, ссылки на этот тренинг будут в описании и в самом видео. значит тренинг пока бесплатный, но сейчас мы делаем платную версию этого тренинга на котором будет онлайн поддержка в скайпе, будет личный коуч, персональное обучение и будет качественная обратная связь. У бесплатного тренинга, сразу хочу сказать, поддержка осуществляется только в скайпе, чате который мы организовали и на вебинарах которые у нас проходят каждую неделю убедительная просьба не писать мне в skype вопросы не писать на почту и так далее значит все эти услуги будут оказываться тем кто проходит платное обучение по полной программе заработка с использованием skype и вчера мы купили с филом программное обеспечение для автоматизации работы в Вибере. Кто не знает, Viber это мессенджер для очень популярной на АОС приложение. Тоже будет очень интересная возможность заработать денег и еще оттуда. Обо всем об этом я буду рассказывать в полной версии этого платного продукта. Всем спасибо, до свидания.